Влада <реклама> Влада сюда, Влада сюда, баклажан. Влада Седан Баклажан Лобовуха в хлам, таз сидит низко Корпус по асфальту, высекая искры Копы на хвосте, мы в зоне риска Я вообще не местный, да и... Влада Седан Баклажан Лобовуха в хлам, таз низко Корпус по асфальту, высекая искры Копы на хвосте, мы в зоне риска Я вообще не местный, да и без прописки но...